снимаю. Что же есть с а ним? Как дорогу прошлого года делали? дороги? Это, это значит, между селом? Это город, который а, а да, да. с... ширина маленькая, где как получается а проселочная дорога. Есть село. А виж, она узкая. какая -то. Это проселочная дорога. То есть у нее босс есть, там сколько-то... Давид велосипедистов дорожки. Здесь знаки. Снег почище. Снег почище. Снег почистил. Ночью выпал снег. Да, ночью был снег. Сейчас три часа дня и уже снег почистил. Я думаю, что они раньше почувствовали. считается по, по, по вашему городу город вот, да. это сила деревья ага это сила деревья остановка вот... Ты тут купил маши машину <свист> дом смотрите эти как солнечные батареи на крышах у людей вот так вся крыша Все, да, это же мы приехали полностью. И я там детство немножко сильный поскольку нет. Это мы приехали к Жене, где он купил дом. Вот это все имение оттуда, оттуда. И вот дом рожи вот эти два тоже соседи и вот второй дом какой-то камень это это здесь уже уже не снимал видео было уже у него на канале на канале имперд. Пчелы летают Пчелы А что ты нам покажешь? Так. Ты подуми, а я достану вот, вот. А что написано? Злой он это, блядь, самый злой. Вот это самый злой А зачем мы к нему? И что вы делаете? Некоторые люди говорят, вот у меня пчелы погибли туда-сюда, видишь? Расплод. Угу. Куколки. Ага. Видишь, куколки. Расплод, да. Смотри, трути. Вот. Видишь, куколки, вот они. Сейчас смотри. То есть они бросили сеять. Клещ. Клещ. То, есть, это вот... то, что мы говорили с тобой про толерантность, вот эту, вот, они выкидывают это все. Ага. Больное. Вот смотри, отличая стало. Короче, чтобы узнать пчел почему они умирают. Их просто можно в руках поделать. Вот эти два клеща выкидаем, допустим. И а сейчас... почему в трёх Короче, это корм я ставил. А, а мы, мы когда так слушаем. И он дохнет, как этот самый. Вот смотри. Видишь, злые пчелы и дохнут. Нет, это не клей. зачем нам злые пчелы? Это тергит. Я потому а... что, если в пчелах ковырятся, ну, прикинь, на такую горсочку, два клеща, которых мы увидели. А если в них поковыряться еще, можно много чего. Много чего еще можно найти. Я просто люди не смоют и потом... Ну, а тут у тебя тоже, ну, преимущественно карника. Вот смотри, баб... а эта семья была, мы привезли, она легкая, я просто корпус сверху поставил, ну, третий. Вот тут тоже, тут сила громадная, вот они сели. Тут так они расползавшиеся были, когда тепло. И вот он погибает от клеща. И вот. тут, тут располага побольше. Он от клеща именно погибает, от клеща, и он легкий, короче, они, блин, не не сеют и сеют, и не бросают. А сами сейчас, надо крышу другую взять цветом. Эта семья, она, короче, это Бахвас, можно было да. спрашивать А это Бахвас, хотел спросить Она гибнет, короче, и сожрала корпус, они там, блин, расплодят, еще не бросались ей, да Вот раз в неделю, хапка, короче, чисто наблюдает за ними, но вот обработать надо их еще раз У пчелы летают? Пчелы летают Зимают. О, а тут какие-то или... А вот другие днище или такие же самые? это уле другие конструкции вот в которых пластмассовые шинки стоят это а -а -а. вот все они слабенькие такие. Это отводки что я стрихал и закармливал да, да закармливал стрихал и закармливал а -а -а. то есть это то что я сказал мне пофиг, какой силы будет я их потом соединю то есть это вообще он слабенький ну слабенький нормально ну на вид короче ну пойдем реально хотел короче, зелены нету, поэтому пока пора он деревянный тут что-то написано непонятно что Руч, Евгень Евген Евген во-первых, От... сама конструкция От... я сам делал, у меня на хлебучку просто крыша там устоит сюда вот такая еще железная крыша должна одеваться. Да представляешь, да. только деталь, но это честно не для меня. Я тут говорю только из-за того, что это самое, ну, мало, да, как? Не было. Пчелы в центр, да, сбились? Да, вот тех тоже в центр. Ну, вот, как правило, вот так вот берьянка. Я не знаю почему, как бы я не сказал, что он слабенький, да, по идее, нормальный. А внизу можно смотреть? А поверь, поверь. Поверь. Поверь. Поверь. Нет. Я к чему говорю? -то? Это токарник обещается. Ты дим? видел, как отводки сидят тихо? Да, ну, у тебя да. и нет сидят тихо. Не Большие стеми все стартанули, поэтому мне проще сделать кучу маленьких, и потом продать, чем зимовать в больших, и думать, хватит жертвы или не хватит, конкретно по этой зиме. Ага. Без камней никуда. Да чё, камни это же как, как космические камни. Тем больше, камень, тем больше тем мёда. больше меда. А тут здесь больше карники или бахваста? Тут всё подряд кучу. Все подряд. А короче нельзя было вывести туда вот в это а, в да, мы сюда выездили, все, потому что там бы мне не подняться было, а тут мы ездили, и потом уже там начали останавливались. Там. По идее, вообще там все должно быть. Туда уже не доехали. Короче, должно быть там все. Потому что от людей, чтобы подальше было. Короче, это все до весны, потом что-то продастся, что-то себе оставится. Ага. Короче, просортируется по-русски говоря. в расплоде это как бы основные секи получается табак посел да. вот. бал понтали 173 ну да она уже не 173 была Что это это от кислоты ты спрашивал да. чем обратно да да да не выдернули бросили и все. Они все 173 тут. Что ты знаешь, Лоутон Тай? Ну, Л написано. А -а -а. Ты ж клеточки не покупаешь? Нет, я ж Благфус не веду, да -а -а. я же не знаю, да -а -а. что такое. Ну, теплые. Лоутон Тенталь, а вдруг ты написано лигустика? Нет, его нет, лигустика. Давайте по-другому, пойдем. Откуда я знаю, есть у него лигустика или нет? А вдруг лигустика? Это чистый отлог. Это что? Чистые отводки. Отводки. Б-158. Угу. Амаланд. Это остров. Голландия. Островная Голландия. Да. Голландия. У меня такая же. Они отводки. раньше сделаны, они сильнее, чем, вот, допустим, деревянные. А. Они с Кримли сделаны вот. Это отводки, которые сделаны в июле. 2 в в килограмма. Июнь-июль. Июль. Меньше двух килограмм не делаем, потому что я пробовал, они. Садят. Меньше двух дней. Да. Они потом не зимуют да. или слабенькие? Слабые. Слабые. Понятненько. Так, да. Ну сильные, практически все одинаковые. Да. Как бы как сказать? Как Юбилейфель говорил, когда мы были с тобой в этом тон во Львове. Угу. Он сказал, не позднее 14 июля. июля. Ты должен сделать отвод. Чтобы пчела успела сменить. Ага. А это сделано вот это все, вот эта мелочь, это все нуклеусы сметенные и все. <клевые> нуклеусы имели в ящики и засыпали. Закамливались. Все, и как развилось, так развилось. Понятно, корпус со вставками, пластика. Вот. Да. Это ты сам делаешь. Нет, это магазинное. Это, это... же деревянное. Да. Магазинное. Ну, можно по-другому сделать, короче. А. Мне не нравится. Ну, не... вот не... эта перемычка посередине вообще не зачем. Да, ну не ни к чему. Да. А сни... снизу закрывать, да? Да. Это обычное, ну как бы ничего особенного. Представь вот эта перегородка, можно было... Бросай, да. А что тут еще есть хорошие Ничего рамочки, да? Хорошие. Корпуса, рамочки. Загрузим. Улья, там же. Откуда в Германии денисовские улья? Ящики загрузим сейчас, немецкий склад. Немецкий склад, да. ты уже сюда перевез, да? Да, киллеры Но тебе больше нравятся киллеры, да Жень? Да, мне больше нравятся киллеры Потому что мне проще с ними работать и Как сказать, объем пчел больше У нас профана а, все равно Это апидея? Опиде. Апидея хорошо, говорят, идет в Австрии, Швейцарии, Хорватии Спасибо Апидея, опа Маленький Ё-моё, надо купить все-таки хоть объем, один Объем, объем Смотри, здесь кормушка должна быть еще. Не, ну киллер, да, кормушка это киллер, это опидея Ну, конечно, опидея лучше кил, э, это, киллер Больше пчелы, теплее Да-да, вот для нас, я говорю, это самое. Ну, вот, допустим, с Ваней Никитенко мы опидея нравились Ваня Никитенко, он сделал, как бы, копию себе но... Опидея А сколько мой вчера опидея стоит? А пидея стоит около 20 евро, даже в раке. Не <пит> не Ух, е ⁇ ну нет. Я, я брал по 13 Не буду покупать. <смех> а это <смех> что это <смех> <пол> Это <смех> восстановка <смех> не сделана. Хотел... <смех> Хотел купить один на пидея на Украину. <смех> <смех> нет <смех> Не буду покупать. <смех> а что <шо смех> это? Я сними, в каких он бочках. Это я с бочки большой слила, смотри. А что это? Это сироп. Вот так? В этих? Ну да, ну как ты в них можешь покупать, но я как... А это именно инверт но он тоже вот я смотрю кристаллизируется да чуть нет так подожди стой я нет пчел внутри ты имеешь да. вкусный пчел кристаллизуется но не сильно нормально и это я бочку привез остаток но вы сахар не варите вы покупаете не, не, не. эти печенье сиропчик это вот для ну часть уже вырезки вот. ага. Это все для. А то рыба приходит, эти есть. Подожди, рыба. это же для киллера, правильно? Да, для киллера. Это для киллера все вот. Женя, а, скажи, а скажи это, вот это такие рамочки они ну пристраивают к Бывает мало, такое? Мало, ну, бывает. Мало, ну, бывает. Мало. Надо ходить с ножиком, типа, если. Ну, вот, ну бывает. Короче, перестраивают только когда нуклео становится перезаселенным, то есть, получается. Да. У нас же как получается? Как сказать, если взять Украину, Россию, ты же продаешь там большими объемами маток. Допустим, ага. ты продаешь там 200, 100 маток или еще сколько. -то. По Германии идет количество маток, допустим, 5 в день, 2 в день, 10 дней, 20 в день. То есть нет такого заказа, когда человек тебе приехал, сказал, я тебя там куплю 100 маток за раз, да? Ага. То есть торговля идет длинная, но ну, маленькими как группами. И получается, что матки получается как бы перес, ну, как пересиживают. Да, или да. допустим, опять же, допустим, ты отправляешься и то там на остров или еще клада забиваешь полную кормушку, если повезло, пчелы могут там что-то собрать еще, ну попутно, да, uh -huh. и уже приходят домой, как правило, через две недели пчелы с печатным расплодом. Если uh -huh. этот расплод, как получается, допустим, если матка уходит куда-то на Украину или в Россию, да, там, ну, без разницы, да, а куда. Uh -huh. Получается, матка там живет, допустим, еще неделю, то есть ты привозишь с острова, она еще неделю живет, получается, она тебя рассеется там полностью. И в итоге у тебя получается, когда это выходит у тебя, ну как, вулкан, короче, кормушки застраивают, все застраивают. Так... А что это Фадеева? Это ж Фадеева. Ну да, да, Фадеева. Фадеев, давай гулять он, он уже в Германию собрался, да, добрался до Германии. Вот эти странные, вот. Вот эти деревянные штучки-то. Ага. Слышь, Жень, а это, а зачем тебе ну, Дениса Фадеева вули? Мне? Ну, да. У тебя же ну, реально пидея а это есть. черная реклама. Мне? Yeah. Мне yeah. выгодно для того, чтобы зимовать там было мало пчел, я хочу попробовать. Вот эти деревянные, же мы вчера я тебе показывал, uh -huh. у меня в них погибают. Я хочу в этих попробовать. А мне, потому что они решили, они выходят 21 евро с дорогой, а немецкий купить 30 с Ну, well, то есть и выгодно, и, да, и на да, да. зимовке. Ну, смысл, на одном корпусе, я не знаю, получится не получится. Ну, как вариант, на одном корпусе можно закормиться. Дело в том, что надо же пчелы сеят дольше, чем у вас, uh -huh. У нас, то есть, в октябре расход может быть. А так получится, или кормить надо будет, или на двух корпусах зимой. тоже вопрос. Понял? Ага. А что вот это у тебя вот это? Это воскотока, но я еще не использовал я Нульс. Короче, что? ее надо. А как она? Тут парогенератор или что? Она Она тут? может огнем топить низ. Ага. То есть это ну как вода котел. Я или понял. Или может через верх подачу сделать? Короче. Вот. Она да. может подачу делать. Ага. Ну там рамки, да, ставятся рамки. Да. Стоя рамки ставятся, стоя. Ага. то есть вот сколько. да да да рамки ставятся под пар или вода да, это или Андрей там... хороший мой знакомый как сказать наш человек из Русской я вам, я и тут у тебя вороночка есть я смотрю да воронка вот в вот, ты сам ящик вот, те. Ага. Там... вот кстати крыши железные это у, у знакомого купил это деревянные, деревянные. вот эти либо. крыши Посмотри, как конструкция пенопластовая ну вот это дно не ну сделано вот раньше пластик был а сейчас вот это потому что пластик ломается в то время не ну но но добротное такое и по-моему у нее плотность как у Евдениса да Дениса или нет по плотности вот Дениса рядом. плотнее Дениса плотнее да. это бы... тоже плотно ну, плотно ну по, по, по шарикам мы можем по ну, маленькие пузырьки, где-то а прикольно это пойдем я тебе сарачки покажу да. Пойдем, тут мы посмотрели сейчас загрузить надо, найди. Почему? Не, нормально, Денис, ты, конечно Умничка Бары. В общем, люди тут жили в свое время Тут обрабатывали камни, надгробные камни делали, Ну, для Слушай, ты думаешь, шарматура даже осталась Короче. Это, вот это цех хочешь сделать да, А да, вот тут вот так я перегороди, хочу, но это дорого будет стоить Не знаю, когда Тут вот так греть буду Ну, то есть так, квадратом выложу, тут греть буду Uh -huh. В этом месте, чтобы подача комната Да, была, не для нагревать uh -huh. а отсюда будет подача и тут линия полностью метров Пенопласт Торцовочка Ух ты, метаба Как у меня почти В общем, они тужили, прикинь, комната была От посуда Сюда и сюда Крыша прикольная Крыша. А какого года? Вели. Ой. Довоенное. Ну, Довоенное. Довоенно. Короче, вот этот цех все будет. Ну, да, со временем. Уже готовый только, надо, да, ну, надо подшаманить. Ну, сейчас на курятник, сейчас пойдем сходим. На курятник, короче, на крышу 400 евро. Только Потолок подшидят, там квадратов. 7 а на 400 метров. А, -а квадрат 400 евро? Нет, нет. Вот еще одно помещение это тот, тут уже рамки да, я понял. о а это что за нук опять Денисов а что а, это вот это мини -плюс, который... мини плюс вот это мини плюс кармушка видно ее ты посмотри перегородка да. ну его можно корпусами диджин да, расставлять да, хотел маленький может забрать вот это, да, это ну, он слетает, да, ты говоришь? Нет, доктор Буклер сказал, в нем объема недостаточно, чтобы у нас они жили. Ага. Объема недостаточно внутри. А я это... смотрю, у тебя в каждом помещении улица Дениса Фадеева, да? Это я из подвала вылез. А -а -а. У меня в подвале стояла, я сюда вылез. Рамочки, наколотик. О, О, пиво. Денис, бери бутылку пива. Не, я так я пью. Ну так а ты и мидогон, бери. Ты О, Та дома, что, О, ты дома чего? Медогонки ведра на следующий год куплены Там, когда медр ну как обменяли же эти, ну мед сдавали. У тебя а две... А подожди, две. Две ну, у тебя две медогонки. Я убил Да, да, премиум. Но они запечатаны, да? Ну да, они замотаны, чтобы пыль не попала. Две лесонюские. А что слушай. А че именно Жень такая тара? Ну, я вот. не знаю. Вообще я хотел бочки на следующий год лить. А -а -а. А -а. Ну слушай, и Молдова же такая же-тара. Да. А, да чувак. Она, она сертифицирована. Да. Ну я не знаю. Ну в России тоже такая же тара была. Вот, вот а -а -а. Я вижу. Я не знаю, потом появились просто эти кубики. Кубики. Смысл кубиков ты их рядом можешь много поставить. А ну тут не у тебя. Просто, а, а, да? тут, а, а тут что а планируется? Тут, тоже... тут под рамки планируется? Или, или, ну, или это просто на данный момент склад? Но я под рамки хочу. То есть получается, помещение не будет востребовано в самое ближайшее время. Ага. Я тут рамки хочу складке, но сухое. Я постреев постройки, этот было, Насколько все ровно смотрит. А, так они пустые. Да, я хотел. Все, пошли. Тут неинтересно. Это все из дома вывезли из подвала, все что было. Ага. Ну, чтобы сложить. Я же его испытать хотел, а у нас рамка не подходит, мне надо кантик обрезать. Ага. Или нормальный маск, то кормушку надо устроить, ну, все равно сделал. Пошли. Пошли. Пошли. А что вы делаете, куда вы грузите? Заказчик. мы завтра в цели поедем. А, на выставку? Да. В цели? Видишь такие, откуда что появляться, вот так вот привозят. Это снова дрова буду славить, потом возьмусь копию в Денис, все. а ты решил покорить Германию, я так понял? Она уже покорила. Он... А, он уже покорил ее. У Рауши сколько? У Рауши сто. А, Сергей Рауши пользуется ими да. тоже? Это тоже Рауши было. Ага, Приехал. понятно. А я там, половинка, мне все А это, Женя, тебе осталось, да, чуть-чуть? Ну, я так понял, тебя он там, вот это и там где-то есть, я видел что-то. Да, это мое. У меня еще есть человек, который попросил. Стоп. Еще. Да, три курячик. Вот это курячек. О, а тут уже, уже кормушки вон от киллера. Рамочки. А вот это уже кормушки от киллеров, да? Да, да. тоже кормушки. Все кормушки. А тут что будет? Тут я мед буду качать в этом году. Планирую. В этом? Да, вот сейчас. Не, ну а потом, когда ты сделаешь цех, что тут будет. Сауна. Сауна, Такие решетки, да, ты пользуешься разделительными, металлическими. Еще я не думал, что я короче. короче я так понял, у тебя везде склады. Ну да. Тут склад, там склад. В да. данный момент. Понятненько. Тут суши-то все стоит. Сушь. Спасибо. Это уже дом. Сам дом. Рага. Ну, тут было бюро, короче, он тут сидел, опять, павцы, но. Ожидание, помнит, ожидание. Ага. Это Женин дом новый. Ну, О, он большой. Он здоровый. Дом здоровый. Тоже по кругу. А он что, продавался с мебелью? Ну, да, это Вот это, к... а, это котел мебель, к... диваны. Тоже видишь по кругу как у меня дома, да? Кухня. Кухня. Тоже какой-то котел Что-то тут котлов много Комната, а? Нифига себе тут сколько Комната комната. А, комната а еще и подвал Туалет Прикольно Подвал На улицу, да? Короче, сейф был Мужик умер Короче, сейф вырубил. А там нифига не Сейф. А, был сейф. прикольный Какие-то взялые. Уголь круглый. Ну и чего? А, такой прикольный. О, с Чили. Какого года еще разетки, как проводка себя сделана. Обреди меня на проводку хозяйству. сделана меня вот, в Гефании поразила проводка, как сделана, когда у людей. Честно, ну как я. Думаю, да. О, Женя, это ты тут творил по видео, да? Да, да. да. Это, это, ты это ты тут варил рамки. Да, да, да. Вот у меня, короче, накопления поставили. Тут я из дома что привожу, дома делаю в гараже, сюда привожу, храниться, это все ну как. Тут у тебя. У меня корпуса кончить сейчас я понял. Тут только с домом и. Нет, два входа. А скажи мне. Стёп, короче, надо у меня. А корпусов не хватило, где коробки? все пенопласт. Ты покупаешь деревянные, будешь докупать? Короче, возможно, когда-нибудь. Электрика, да, как все сделано? Это в те годы так все делали уже. Я не знаю, сколько это когда поставлено нам. Я от этого, короче, восторги вообще. уже вообще. 97 год. Прикольный такой домик. О, я нашел, бухло. Я второй дом покупаю, и второй дом, короче, с бухлом. Короче. Какого года? 2009. 2009. Мы такой не пьем. Если а, 1909, 1909 можно было бы и смальнить а есть снапс в германии снапс есть в магазине брака продается в магазине что это такое вообще надо это этикетка 71 -го года вина было офигеть Были, наверное этикетку можно продать дороже чем что-нибудь офигеть да короче это коптилка была не знаю коптили не коптили ага прикольно Тут полдома-то нету. Это этого понял. Это темно. За полдома, земля -мо. Ух ты! А то есть ты можешь расширить. Ну я не знаю. Это земля? Я столько земли не вытащу на улицу. То есть это камень? Не, ну да. Ты говоришь про землю, тут полусаник, ну все еще. Так это тут еще можно какой-то это? Сама надо копать. Я короче есть и война начнется это блошечек. жить. боеческая. Ага. А так да, прикольненько, штиль. Что? Так вы же сюда выходили. Как с воровством басим? Ну я один раз только встречался, когда -то сволочь украла. Меня и то рамки он как бы вытащил. А так я знаю, ну случая 4 точно. Когда воровали, именно у нас в поселке. То есть то, что воруют где-то дальше, меня не интересует. Так воруют. Ну, я не знаю, мне кажется, проще купить, чем украсть. Если взять, там, ну, семья 130 сойера стоит, да. Все равно человек, который ворует, он же все равно, ну, как с пчелами знаком, моем. И, я не знаю, получается, у тебя ули есть, да, ну, отдал эти 130 сойера и купил пчелы, и, ну, зачем тебе, ну, головой думать. А так считаю, что если ты украл пчелы, и ты пчеловод, то, как бы все равно пчелоды все друг друга знают. Вот смотрю, много очень солнечных батарей про солнечные батареи я точно не знаю их все ставят, но никто не знает какая выгода от них вот. я не знаю, какая выгода короче, как сказал Эдик знакомый у меня, который работает в энергосетях если бы мы были в Испании, то наверное, это было круто а тут вот такая погода почти ну, практически всегда поэтому выработка я не знаю. короче, никто не может сказать, какая выгода я интересовался, хотел поставить, но нет единого мнения Одни, говорят, кто раньше ставил, много лет назад, они получали субсидии от государства, то есть там ну, чуть не бесплатное выходило. Как бы, вот когда мода была, вот на этот эко получается, ну, колоб... ну, как, ну, да, я не знаю, как по-русски будет, ну, на, на... ну, короче, да, на вот эти источники энергии, как она называется? Альтернативные. Альтернативная, да. То они получали большие субсидии от города, а сейчас это все как бы государство нещает, поэтому сейчас уже это не субсидируется, потом вот эти водяные коллекторы тоже, короче все стоят на водяные коллекторы, все стоят, но ни один не скажет, короче для чего они стоят. Но то этого, допустим, чувака мы вырежу, у которого у Зайпа, они, то есть берут тепло с земли, у них часть сделана этого, ну, ну, понятно, да, чем это часть отопления. Короче, вариантов отопления куча вообще реально куча, то есть можно топиться хоть как. И цена, допустим, вот сейчас мне стоит газ притянуть там вот на новом объекте 7000 евро только трубу дотянуть до дома и уже стоит подумать возможно разрешат бурить но бурить скорее всего короче есть варианты отопления когда бурят глубоко там сколько-то метров и заделывают а есть варианты когда по площади как бы сетку бросают вот но там принцип холодильника вот когда у холодильника сзади греется вот это вот сетка двух только такой же принцип только охлаждается земле а отопление идет в дом вот это вот тепло. Потом есть другое отопление, там сжатым воздухом что-то выбрасывать, то есть, ну, как дрюклю в пункте называется. Короче, вариантов куча всяких. И тоже считать надо, то есть, если газ тянуть, сюда, перекинуть, так, так, то есть, получается, у тебя только электричество останется, ну, как это все, а уже не надо никакого, ну, как энерго-это, допустим, там, да, соляры или газа. Но я не знаю, как это все работает, только так, я интересовался чуть-чуть.